здравствуй мир Придется у вас тестов черных лыж русский тест категория лыж для фрирайда Сталей до 100 миллиметров универсала трасса не трасса Тестирование на трассе потому что мне трассу уже тестил. поехали а сегодня у меня на повестке дня лыжа которая не показала ровным счетом вообще ничего в своем тесте вот это лыжа одной дуги при этом такой очень средний дуги метров на 15-16 при этом непонятно мне зачем такая дуга точнее говоря непонятно, мне зачем такая ростовка для такой дуги вот с другой стороны когда начинаешь лыжу катать и всячески ее дрючить там то начинаешь понимать почему именно так потому что ситуация вот в чем то есть смотрите значит быстрая дуга быстрый поворот на скорости она реально стремная потому что недостаточно стабильная то есть у нее работает только середина, нос очень поднят, он делает дрын-дры-дрын. -дрын -дрын, и вот это рабочая длина канта на тот поворот, который как бы, можно на ней там, и хочется на ней фигануть при там ее там уровне, там, при там ее там заявленной там, классе, и там, да, так далее. То есть, ну и при том, что мы понимаем, что такие лыжи там не покупают совсем начинающие там долборайдеры Сарачанов стайл, которые там, просто пришел под цвет курточки. То есть, ну, мы понимаем, что это, наверное, как бы все-таки какие-то эксперты, которые хотят какой-то универсальности, которые уже накатались на трассе, там, нажрались ее там. Вот все там вешки мне там не, не манят Вот меня манит там, но я как-то так вот Не хочу расставаться с трассой, то есть понимаю, да, правильно То есть ну нафига вот, как бы Так вот по Хочу побыстрее, но побыстрее, нет, не работает Задник, передник начинает дрыгаться То есть и вот эта вот серединка, ее явно не хватает Для стабильности, и лыжа стрёмная Понятно, что как бы на ней удержаться можно, но никакого такого кайфа нет Потому что для меня вот этот резанный Быстрый поворот в том, что вот я иду как по рельсам, у меня есть вот эта динамика Я чувствую эту отдачу на смене У меня при этом абсолютно уверенность в том, что я делаю У меня абсолютно контроль, там, понимание, что там будет все хорошо Я вот это ощущение полета э -э, Чувствую, его переживаю, да, мне по Здесь у меня нет этого ощущения полета Здесь у меня есть ощущение, что что-то подо мной там прыгает Как-то вибрирует И мне надо срочно что-то с этим делать да? Вот, Переходим в среднюю дугу При этом лыжи, в суть, не важно. Это рез, средняя дуга на скользящем повороте или она в повороте, она, в принципе, в ней идет нормально, ей всего хватает. Вот на этом 15-16 метров ей хватает и цепкости, и хватает и стабильности, и хватает и комфортного вот, смены на поперечное продольное скольжение. Там, я не знаю, там опять-таки, стоит посмотреть какие-то данные по заточке гонтов. я не удивлюсь, если там сильно сочень кант, то со стороны базы за счет этого есть какое-то некое такое комфортное э -э запоздавшее такое с задержкой э -э Зарезание, захватка за склон, зацепка, да. Но, в принципе, вот в этой дуги она прекрасно, да. Когда мы начинаем пытаться вот, там уходить в какой-то более короткий поворот, а однозначно мы говорим о том, что резного поворота короткого вот лыжи нет, как бы вы ни работали, ни, ни с задника, ни с носка, ни с чего, вот, то он дискомфортный в двух планах. Лыжа вдруг выясняется, что она действительно цепка, она начинает дубить ноги, она начинает разбегаться. То есть вот это вот... Опять-таки я полагаю, что это связано с углами заточки и, и вот с этим вот не очень сбалансированным задним рокером И с передним, кстати, тоже не очень сбалансированным с жесткостью, рокером То есть лыжи вот неравномерно проваливаются под нагрузкой, прогибаются, соскакивают и начинают вот расползаться вот так При этом из задней загрузки и в передней загрузке Вот, и... Ну как бы это где-то не, не кайфово То есть там уже речь идет не о том, что там есть какая-то динамика или нет никакой динамики Там уже речь идет о том, что просто как бы вот катание просто реально ущербное То есть номинальное катание, то есть вообще никакого кайфа нет То есть это вот просто да, да, лыжа может в каком-то узком месте как-то проскоблиться При этом вы там должны за ними следить как прокаженный, да Как, как будто это проклятие ваше, а не кайф Вот да, съедите, но вот говорить о том, что вот я там приеду на какой-нибудь крутенький участок Там неважно, там будет эта целина или там будет эта вельвет и Я получу на нем динамическое удовольствие Вообще речь об этом не идет Вот, и получается, эта лыжа как бы для тех людей, которым вот на скорости еще страшно На коротком повороте еще вот не хватает техники Но при этом хочется вот этой какой-то вот этой универсальности И при этом эти люди прутся на трассу В принципе, я могу сказать по своему опыту в России таких людей на 90%, которые не решили ничего еще на трассе, но при этом уже вот а, капают слюной там на целину, при этом целину дайте такую, чтобы вот просто там вообще там лавины трещали, там вообще пипец, и камнепад еще параллельно шел какой-то, чтобы вот хардкор, чтобы я приехал там с гупрохи загрузил видосы и там просто все там шлистали вообще, а какой я крутой мачо. Вот, но при этом я на трассе под Плужу бесконечно, потому что мне стрёмно. Вот, наверное, вот это да. Вот ребят, то есть эта лыжа вот она вот вам будет вообще, ну, то есть, ну не можете в короткий порт, да она сама не может не хотите, на скорости стрёмно, да и тоже стрёмно, как бы это вот ваша будет боевая подруга с которой вы не уйдете в тот режим который вот вам как бы не кайфов да, то есть вот это, знаете, тема, когда там человек там, э -э, встречались мне такие случаи, когда человек там недавно начал кататься купил там себе фише рейнджер там на 24 метра, вот и в итоге, да, лыжи говорят, чувак, поехали и начинают ехать, Этот чувак просто на ходу реально готов из них выпрыгнуть потому что, ну как бы реально, то есть лыжи не хотят по-другому, да, и а, ты, а он не может так, как они хотят, да, вот это вот разногласие, то вот здесь, в принципе, с новичком никакого будет баланс такой. То есть ему стремно на скорости, им стремная. Он не может в короткий, они не могут. То есть, вот, ну, где-то 15-14 метров вот мы можем, вот мы как-то едем, все. Все. Все. Вот в целине тоже как-то так же будет предсказуемо, понятно, я эту лыжу помню. Она, если ничего не изменилось. Она, в принципе, такой была. И я более того, я ее хвалил всегда вот так вот. Именно вот для этой группы людей. И именно для такого катания, когда важна именно какая-то предсказуемость в каком-то одном диапазоне катания, да, но абсолютно однозначная понятность предсказуемости, какой не динамичности ничего, вот, вот просто вот вот все, вот я один поворот выучил, я в нем еду, вот это лыжи вот этого класса и этого уровня, и на трассе они показали вот ровно то же самое. Вообще все, вот, вот этот средний уровень прекрасен. И он, в принципе, да, он понятен, предсказуем и читаемый, ничего внезапно не будет. Неожиданности не ждите. Все, подробности на сайте напишу Подписывайтесь, чтобы почитать Ставьте лайки видео Пока, встретимся на трассе До свидания